США ввели новые санкции против Ирана. В США сообщают, что санкции должны нанести удар стоимостью в миллиарды долларов по экономике Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу вечером ввела новые санкции в отношении Ирана после нападений на военных США и союзников в Ираке в начале недели. Об этом сообщает Cnn Отмечается, что новый пакет санкций был введен против нескольких секторов экономики Ирана, включая строительство, обрабатывающую промышленность, текстильную промышленность и горнодобывающую промышленность, а также против восьми высокопоставленных чиновников, некоторые из которых уже находятся под санкциями, сказал министр. Мнучин также сообщил о 17 дополнительных санкциях против крупнейших производителей стали и чугуна в Иране, трех компаний, которые базируются на Сейшельских островах, а также против одного судна. Санкции также введены против восьми высокопоставленных иранских чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации и были вовлечены в атаку баллистическими ракетами во вторник.